Сервисная компания «Прогресс» создала для вас мобильное приложение. Если понадобится, можно отправить заявку. Мастер все починит и пришлет вам фотоотчет. Вы можете открывать калитки и ворота прямо с телефона, а на доске объявлений прочитать свежие новости. Услуги ЖКХ можно оплачивать в два клика. Как же это удобно! Скачайте приложение «СК Прогресс» и получите личный доступ. 43 2009.